Приветствую вас друзья на канале Index анализ рынка на сегодня 20 декабря 2022 года Рынок находится по-прежнему в зоне страха, индикатор страха и жадности показывает отметку 29 За последние сутки было ликвидировано 13,5 тысяч трейдеров на общую сумму, 31 миллион долларов США, чуть более и преимущественно потери несут у нас лонговые позиции. Есть некоторая разнонаправленность по двум представленным биржам. Это BitMEX и Bitfinex. Давайте также посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Традиционно за последние сутки у нас сейчас доминируют шортовые позиции. Доминация составляет 50,78%. Индекс альтсезона у нас сейчас показывает отметочку 31. Давайте сразу же посмотрим на доминацию. Обратите внимание, доминация у нас сейчас разворачивается после достаточно активного роста. Мы сейчас видим, что заворачивается и ADX бултовый индикатор. У нас также подсвечена красным кроссовером и волна моментума на индикаторе Cypher B. У нас есть также разворот по RSI классическому и мы видим, что уже достаточно серьезно достигли потолка и по трендовому индикатору. Транскор тоже говорит о том, что мы все еще по-прежнему в бычьей зоне, но у нас возможно нисходящая динамика. И также волна желтая индикатора марки Cypher B, это цена средневзвешенной объемом VWAP, по этому индикатору мы двигаемся вниз по этой волне и скорее всего коррекционное движение нам потребуется и ближайшая поддержка у нас выступает 200 экспоненциальная скользящее на дневном таймфрейме, красный мувинг, обратите внимание. Мы упираемся где-то примерно в зоне 41.50. если проваливаемся здесь то доминация уйдет на локальная фиба 236 у нас на отметке 41.22. дальше два мувинга у нас будут удерживать динамичной поддержкой это 100 и 50 экспоненциальная средне скользящие все это в зоне 41 и соответственно 40 .80. но если все это не удержит то следующей поддержкой у нас выступает отметка 4060 индекс доллара сша по После длительного падения затяжного сейчас нашел опору. Мы здесь выступили на локальном FIBA 103.97 в поддержку этого индексного показателя и обратите внимание, что у нас очень интересно происходит сейчас с точки зрения пунктирных трендовых паутины, то есть одну пунктирку мы прорвали после нескольких дней консолидации, ушли вниз, но до следующей не дошли. Можно конечно пробросить промежуточные, но в целом я хотел показать именно глобальную поддержку сопротивления на дневном таймфрейме по этим трендовым и зоны консолидации. То если здесь у нас 105.16, то если мы проваливаемся и уходим ниже и сейчас поддержка локальных FIBA не устоит, по сути, локальный фиба сейчас держится вот на этой зоне накопления то есть это выступает в качестве поддержки это где-то на отметке 103,5, с если проваливаемся то мы увидим с вами отметочку 100 но сейчас индикатор тренда показывает что мы в глубокой шортовой зоне находимся и скорее всего от нее конечно через какой-то момент мы должны будем все-таки уйти вот сюда и вероятность, что доминация может у нас порасти опять-таки это дневной таймфрейм это среднесрочная перспектива сколько времени уйдет на то что мы будем находиться в красной зоне индикатора тренда нам сейчас вряд ли что-то может подсказать с точки зрения алгоритмического анализа но в любом случае нужно учитывать что у нас достаточно длительный период времени по сути индекс доллара сша падал Поэтому я думаю, что отскок сам себе напрашивается с точки зрения любого анализа, который может быть применен на данном рынке. Очень интересная ситуация у нас сейчас происходит на мировых рынках. Обратите внимание на индекс 500. Обширный индекс двигался последние несколько дней в нисходящей динамике. Причем, что самое удивительное, что в целом по результатам заседания Федеральной резервной системы, а также выступления Джерома Пауэлла, по сути, все, что было ранее спрогнозировано инвесторами, оно сбылось. То есть хотели получить 0%. 5% ставки, то есть 50 базисных пунктов мы получили именно эту цифру. Хотели более мягкую риторику, но при этом понимали, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится пока. Процент по инфляции не будет достигнут тот, который заявлен регулятором. Ну и в целом также ожидали, что будут хорошие данные по инфляции. Они у нас тоже вышли. Но при всем при этом и по логике рынок должен был, конечно же, порасти. Но мы с вами видим, что практически все бенчмарки ушли в красную зону. Обратите внимание, сегодня даже у нас открывался азиатский рынок и в целом лучше всего на азиатском рынке выглядела гонконгская биржа, все остальные абсолютно точно провалились. То же самое у нас происходит, я имею в виду мировые бенчмарки, S&P 500, американские рынки, также Высокотехнологичный сектор хуже всех выглядит, немного лучше выглядит, промышленный Dow Jones не так сильно падает. В любом случае, инвесторы ожидали того, что происходит, но при этом все равно больше склоняются в медвежью сторону. Мы с вами видим, что мы нарисовали красный кроссовер на индикаторе, Market Cipher B у нулевых почти значений и стали двигаться вниз. У нас цена средневзвешенный объемом, желтая волна VWAP находится в нижних значениях и волна Momentum тоже у нас отыгрывается внизу и еще пока не намекает на разворот. И также индикатор тренд скор попытки уйти со средних значений, с такой буферной нейтральной зоны, развернулся и резко пошел в нисходящую динамику. И сейчас отправляет нас как раз таки сюда в глубину, опять вниз в шортовую зону. И если мы посмотрим с вами на график S&P, мы видим, что в ближайшей поддержке выступит 236 локальная FIBA на отметке 3755 пунктов. И если провалимся ниже, то увидим отметку 3640 пунктов индикатор сегментал нам подсвечивает очень четко этот уровень И также, если мы посмотрим с вами на направляющие, мы видим, что направляющая двигается в такой вот нисходящей динамике. Вот она видна и пунктирно продолжается. То есть, если здесь мы прорвемся, то увидим дальше поддержку на 3530 пунктов. Если же у нас произойдет все-таки разворот и рынок в конечном итоге отреагирует в позитив, поскольку, возможно, к концу года небольшой ралли, но быки могут нам предоставить, шанс такой все еще сохраняется, то ближайшим сопротивлением у нас выступит зона глобального ФИБа на отметке 4192 пункта. Ну, можно сказать, 4200. Следующее заседание Федеральной резервной системы у нас состоится в конце января. Ну, а из ближайших событий, которые нам стоит ожидать на этой неделе, то я в первую очередь обратил бы внимание на четверг, 22 декабря. У нас выйдут данные ВВП США за третий квартал и также выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Этот показатель впрямую влияет на настроение инвесторов. Поэтому я бы следил именно за четвергом как отреагирует рынок и возможно возможно что этот самый отскок последние по сути недели эта неделя у нас завершающая последнюю неделю можно не считать это у нас пост рождественские такие торги они обычно бывают достаточно вялые, но в любом случае сейчас Рынок достаточно неординарный, но если мы хотим увидеть попытку, наверное, быков все-таки как-то взять реванш после нисходящей динамики последних дней, то, на мой взгляд, она должна состояться где-то примерно в районе четверга. В любом случае, я внимательно буду следить за рынком до завершения этого торгового года, но так или иначе обзоры сейчас выходят не так часто. Я в первую очередь обращаю ваше внимание, что индексные показатели фондового рынка сейчас прямо коррелирует с нашим криптовалютным рынком и на это стоит обязательно обращать внимание индексный показатель валится ну и то же самое мы с вами видим на биткоине ну и также я хотел обратить ваше внимание еще на один очень интересный фундаментальный показатель прежде чем мы начнем с вами рассматривать главную криптовалюту это индикатор резервного риска данный бенчмарк вы можете посмотреть на платформе look into bitcoin все ссылочки есть в описании к этому видео и обращаю ваше внимание здесь Четко написана формула, как рассчитывается резервный риск и подробно описаны также дополнительные параметры, которые включены в этот алгоритмический расчет. И обратите внимание, как вел себя этот индикатор в предшествующие периоды. Если мы с вами посмотрим, например, период 2011 года, пика цены, мы находились в красной зоне, максимально у нас... Была перекупленность по данному индикатору, после чего стали двигаться вниз и достигли дна в одиннадцатом году. То же самое у нас происходило с вами и в 2013 году, после чего ушли вниз, в 2015 году, в достаточно затяжной период нахождения в зоне покупок в зоне в зеленой зоне этого индикатора, но и достаточно медленно, но все равно вышли на all-time high 2017 года, предыдущий рост 19 с лишним долларов, тысяч долларов США за один биткоин, после чего, обратите внимание, сразу же повалились вниз по этому индикатору и ушли в глобальную распродажу, это было в начале 2019 года, после чего у нас была такая небольшая консолидация промежуточный хай 2019 года мы все его видим на графике опять вниз и у нас обращаю ваше внимание не доходя до красной зоны впервые если считать предыдущие бычьи рынки мы с вами не дойдя до этой зоны развернулись причем обратите внимание первое достижение all time high которое было в апреле 2021 года здесь индикатор был выше среднего значения нейтральной зоны а когда мы достигли действительно отметки максимальной то есть в 69 тысяч долларов индикатор показывал уже снижение Это один из немногих индикаторов который показывал что пик достижения цены не связан с фундаментальными показателями фундаментал в это время показывал уже нисходящую динамику и также стоит обратить внимание на этом индикаторе очень четко видно посмотрите всегда когда мы достигали дна рынка мы уходили в зеленую зону ну и по логике эта зона как раз таки периоды накопления и сегодня впервые мы видим что кривая резервного риска вышла за Зону алгоритмического расчета этого индикатора, математической формулы этого индикатора, которая показывает эти зоны как зоны либо продаж, либо покупок. Обратите внимание, мы вывалились вниз впервые за всю историю существования биткоина, а здесь она начинается с 2010 года. Ну и также хотел обратить ваше внимание еще на один очень интересный момент. Обратите внимание, сейчас на графике у меня доминация Тезера, USDT и э, оранжевый кривой показано именно график биткоина по данных биржи Bitstamp. Обратите внимание какая идет четкая обратная корреляция особенно это видно на дневном таймфрейме и обращаю ваше внимание что через какие-то периоды расхождения цены всегда мы двигались в обратном направлении и вот сейчас мы все еще причем по Индикатору тренда находимся в зеленой зоне и у нас есть вероятность того, что мы можем порасти по доминации, то есть еще какой-то момент этого роста сохраняется, что толкает в обратную сторону биткоин, то есть есть обратная корреляция, но возможно через какое-то время достижение максимальных значений этой зоны тренд скоро разворот по волне моментума индикатора, Market Cypher B может нас развернуть при том, что мы будем находиться в красной зоне денежного потока, в красной волне манифу, развернуть вниз и у нас произойдет вот картина похожая вот на эту, как в разные стороны, так и здесь это может произойти вот таким вот образом, Поэтому отскок, который я показывал в прошлом обзоре, который вероятно всего может произойти до зоны примерно 19-20 тысяч, у нас все еще может состояться. Более того, на начало года такая оттепель тоже вполне себе вероятна. Поэтому быки могут взять реванш не только в конце года, но и в начале следующего. Может быть не в первой его части, обычно рынок может быть славой в начале года период праздничных, различных мероприятий, но вот где-нибудь уже в первой половине у нас может быть с вами хороший отскок. Либо произойдет наоборот, нас уронят гораздо сильнее, и начнется период накопления за весь 2023 год. В любом случае ситуация неординарная на рынке. Такой ситуации еще не было. Биткоин с такими последствиями макроэкономики, которые сейчас происходит, ни разу не сталкивался. Поэтому нужно быть сейчас очень внимательным и внимательно следить за, за рынком. И в любом случае, конечно же, это дисклеймер, не финансовый совет, но обязательно использовать риск и мани менеджмент в своей торговле. Ну и давайте перейдем к графику биткоина и посмотрим, что у нас сейчас показывают нам основные индикаторы. Хочу также установить Основной набор, по которому сейчас торгуем, ну и на дневном таймфрейме мы явно видим движение вниз и скорее всего оно у нас с большей долей вероятности продолжит. Поддержка дневная находится на отметке 16.300 примерно где-то, 16.380. Далее поддержка локального FIBA. 15975, если проваливаемся, увидим биткоин на отметке 1477. Но также обращаю ваше внимание, что достаточно может быть и глубокие провалы. Я уже показывал это в своих последних обзорах. Мы можем уйти с вами на поддержку пунктирных трендовых паутины, но это скорее не поддержка, а такие зоны консолидации. По крайней мере, если мы не удерживаемся сейчас здесь, то мы можем увидеть биткоин и на отметке 14, и даже ниже на отметке 12. В любом случае сейчас стоит обращать внимание и на глобальные часы. Обратите внимание на недельном таймфрейме. Мы все еще в активной фазе красного манифлоу и больше всего мне не нравится что этот денежный поток даже не намекает на загиб то есть любой намек на загиб обратите внимание вот здесь манифлоу начал намекать на загиб и посмотрите мы еще несколько недель продолжали рост и когда происходит наоборот то есть большее расширение красного денежного потока по данным индикатора market cypher b то это говорит о том что мы можем продолжить движение вниз достаточно серьезно я имею в виду с точки зрения недельного таймфрейма это конечно глобальный таймфрейм больше подходит для ходла, поэтому думаю Зона, где мы бы могли накопить данный актив с более привлекательной ценой, она еще не наступила. Но при всем при этом сейчас я бы назвал это а, тоже достаточно хорошим уровнем для покупки. Но при том, что будет использован оптимальный money management, который подразумевает падение цены от этой отметки. Как минимум на 50%. процентов Я всегда в своем money management использую 85% процентов падения стоимости от первого входа в позицию. По крайней мере сейчас я торгую больше не в накопление, а больше скорее короткие трейды. Последний трейд шартовый, объективно видно – колеблемся примерно плюс-минус в зоне 1000 долларов, 700 долларов, 1000 долларов. Смотрю, пока наблюдаю, по моей стратегии выход пока еще преждевремен, но я думаю, что я немножко подожду, и если в зоне где-то примерно 5% с учетом достаточно оптимального кредитного плеча X5 и достаточного объема входа в позицию буду скорее всего ее закрывать долго держать в позицию не люблю и в любом случае я думаю что небольшое падение все еще может произойти локальное и если оно будет происходить я постараюсь позицию подождать немножко и удержать но мы сейчас с вами посмотрим среднесрочную динамику обратите внимание почему позицию удерживаю, потому что на 6 часах отрисовался красный кроссовер и именно так у нас сейчас ведет себя манифлоу, как и на недельном таймфрейме. 6 часов это краткосрочная динамика, но обратите внимание, как ведет себя манифлоу. Он расширяется. Это означает, что у нас еще остается задел остаться в шартовой зоне, а это значит попытаться двинуться чуть-чуть ниже. И если сейчас посмотрим по лучам, нет, лучи уже прорвались, здесь средних нет. Но в любом случае мы видим, что у нас сейчас индикатор, Локальная Fibonacci показывает нам возможность ухода на отметку 15750. Если это произойдет, конечно, позиция с пятым плечом ну, достаточно хорошо отыграет. Тем более, вход достаточно крупный. И если посмотреть совсем локально, на 2 часа происходит все то же самое. Хотя волна VWAP, желтая волна индикатора марки CipherB, внутри, если вы обратите внимание, она сейчас загибается то есть пытается порасти вверх. У нас также индикатор RSI Stochastic показывает зону покупок. Но меня пока все еще обнадеживает движение по индикатору Score. Оно красное и мы уходим в красную зону. Также у нас индикатор Bull TV показывает на двух часах красным цветом свою кривую HMA заложено в этот индикатор. И обратите внимание, пока она красная и еще нет окончательного намека на разворот. Позицию можно удержать, по крайней мере ее можно удержать по часовому таймфрейму. мы видим уже потихонечку позиция слабевает в нейтральную зону уходит индикатор Bull TV с красной перекрасился в зеленую. У нас есть немного загиб по гребню волны волны моментом индикатора market cypher b но при этом и все еще красный манифлоу то есть мы из зеленой зоны ушли в красную и если манифлоу будет продолжаться то у нас может быть ситуация когда волна делает вот такое вот движение вроде бы намекая на зеленый цвет, после чего рисует красный кроссовер и продолжает движение в красной зоне и здесь может произойти то же самое но ну, еще один актив который я хотел сегодня посмотреть это дэш я обещал его смотреть периодически потому что у него очень много интересантов людей которые вкладывались в этот актив и продолжают его удерживать на сегодняшний день давайте сразу начнем с дневного таймфрейма обратите внимание на дневном таймфрейме у нас нисходящая динамика и сейчас нас удерживает фактически зона двух кривых динамичная поддержка экспоненциально средний скользящих это 50-й мувинг, оранжевая кривая, и 100-й экспоненциальное среднее скользящее. То есть мы фактически находимся между ними. Сейчас поддержка 382-я локальная FIBA нас сейчас удерживает. Обратите внимание, это все в зоне 42-29. И если прорыв состоится, следующие Fibonacci у нас находится на отметке 41.28. То есть достаточно близко. И в самом худшем развитии событий мы можем уйти на направляющую трендовую. Сюда ниже. Это все на отметке 37.70, если смотреть следующей свечой. Ну а если чуть-чуть динамика будет продолжаться, где-то 37.50, 37.60. Ну и совсем плохое развитие событий. Если рынок действительно повалится, то мы увидим отметку 33. Однозначно это вот этот вот лой недавний буквально середины ноября. Если же говорить о том, что находится у нас сейчас в сопротивлении, то мы видим трендовую пунктирную паутину здесь где-то. На следующей свече, если смотреть, отметка 48.20, дальше 200 экспоненциальная среднескользящая на отметке 52.80, сейчас динамичным сопротивлением выступает. Ну, если смотреть совсем глобально, то секвентал подсвечивает нам хаи, которые у нас были в августе 2022 -го года, то это на отметке где-то 57.50. Но, по крайней мере, Dash показал локально хорошее ралли. Здесь с середины ноября и до середины декабря практически в течение месяца актив подрастал. Ему еще далеко для достижения тех самых отметок, которые были буквально недавно. Или хотя бы вот этой вот зоны накопления. Мы с вами можем ее видеть сейчас на графике. Вот прихода отметку сюда где-то на отметку 59, 50, да, 60 за один дэш пока еще до этого далеко но в любом случае потенциал такой есть по крайней мере на дневном таймфрейме мы должны отыграть вот это вот нисходящее движение сейчас по транскору которая направляет нас ну явно видно в красную шортовую зону конечно попытки со средних с нейтральных значений отскочить у нас могут быть но с большей долей вероятности в красную зону мы конечно же придем. давайте посмотрим 6 часов мы сейчас находимся глубоко в шортовой зоне поэтому отскоки у нас возможны но опять-таки посмотрите как у нас ведет себя Манифлоу, красный денежный поток, сейчас показывает, что он немножко закругляется и направляется вниз. И также обратите внимание, цена среднезвежный объем, желтая волна индикатора VWAP у нас сверху двигается вниз. И вероятность того, что она прорвет нулевое значение и попытается двинуться ниже, достаточно высокая. Но если совсем локально на двух часах посмотреть, то мы тоже видим, что Бултв завернулся, пока идет боковичок. На двухчасовом таймфрейме, то есть начиная с 17 числа у нас боковое движение. У нас нисходящая динамика, явно видна, основная, которая перешла в боковичок. И на двух часах нам нарисовался, если вы внимательно посмотрите, фигура, которая очень похожа на флаг. Причем медвежий. И если он продолжит формироваться вот именно в таком вот виде, как медвежий флаг, то прорыв его вниз с наибольшей степенью вероятен, но по крайней мере у нас очень сильно развивается красный манифлоу, то есть как не пытается транскор на локальных часах вырваться в зеленую зону, обратите внимание, раз попытка, два попытка, пока не получается, может быть даже и третья попытка, но после третьей, если не прорвется, то повалимся опять в красную зону, но опять это речь идет о локальных часах, это двухчасовой таймфрейм, Ну а если посмотреть глобально прям на недельный таймфрейм, мы с вами уже достаточно давно находимся в боковой динамике. Для нас очень было важно удержать вот этот лой. Обратите внимание. И мы его удерживаем. И уже не первый раз. Вот этот лой 23 декабря 2019 года для нас был ключевым. Я даже специально поставил здесь белую направляющую. Чтобы также в том числе и показать, что это нижняя граница объемов. Вот этих локальных, локального падения. И смотрите, была попытка прорыва. Сейчас у нас в сентябре, потом чуть отросли, была попытка прорыва недавно в ноябре, и все равно мы отсюда отскакиваем, и здесь пока Дэш себя хорошо чувствует и удерживается в этой зоне. Это отметка 39 долларов за один Dash. Для нас поэтому эта отметка является ключевой И ее обязательно нужно удерживать Но здесь пунктирная трендовая паутина У нас удерживается еще на отметке 39.19 И вот здесь как раз таки для нас является Самый главный интерес покупателей Пока они не позволяют медведям взять верх Ну и если мы посмотрим на недельки Мы уже достаточно давно и Глубоко находимся в медвежьей зоне, прям лежим в ней, и поэтому вероятность того, что все-таки через какой-то период времени достаточно, может быть, недалекий, мы с вами попытаемся уйти вверх, насколько это будет сильная динамика здесь. На недельке у нас достаточно мощное сопротивление находится как раз-таки в зоне 63, дальше у нас сюда может как раз подоспеть 50-е Недельная экспоненциальная средняя скользящая. Вот она, рыжий мувинг. Она сейчас находится на отметке шестьдесят с половиной. И здесь нам будет оказано серьезное сопротивление для того, чтобы актив попытался вырваться вверх и взять свои хаи. Где-то в зоне 200. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями. И не забывайте подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также в описании к видео есть биржи, на которых мы торгуем. Это биржа Bybit и биржа Binx. Все партнерские ссылки вы можете найти там же. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRaid. Всем хорошей продолжающейся недели и до новых встреч.